Чтоб жизнь свою прожить на пять. Не надо, друг мой, унывать, Ведь тех, кто держит хвост трубой, Беда обходит стороной, И улыбается удача Сердцам отважным и горячим.